Сегодня суббота, 11 марта, где-то 2 часа дня. Вот видите, 2023 года по навязанному. Первые подснежники и уже первые едоки нектара собрались. Ну Тут правда солнышко убежало, как-то он сидит такой намерзший холодно сами не шевелит, но он будет видно в нектаре башка. Класс. Сейчас там еще увидел. Похожу, поснимаю. вчера еще не было. Сегодня появились. Сегодня солнышко. Было. Проявились подснежники. Класс. Так, тут где-то недалеко еще. Где-то, где-то видел где-то да, вот он красавец. большой класс надо пофотографировать надо о вот тут кто-то поживи пободри бегает Дын -дын -дын -дын. пофотографировать и поставить на съемку, чтобы тоже было под музыку потом. Это что такое? Сейчас скину вам порадуетесь, сородичи. Так, еще там где-то буду сейчас. Вот. Еще. Класс. Это тут готовится на взлет. Стрела. Так. Сходил же даже сегодня. Ну как я? Нет, ну не было. Даже сегодня с утра не было. Вот Выходили на улицу прогуляться, дышать. Воздухом было очень сыро. Солнышко, наверное, выглянуло. И они поперли. Вот. Вот еще один. цвета и уже даже такие оранжевые и там желтизна и э, светло-фиолетовый как говорят это фиалковые темно-фиолетовые эти прожилки глаз надо будет на макро сейчас еще поснимать супер ну, вот так вот друзья всех с вселетием весна летием, по Адио наела и спит на в сумочке, в этом, нектаре. И, в общем, на мая. Ну, коровки жили. О, дают стесняются.